Сразу попрошу не пугаться этой картины. Это картина английского художника Уильяма Блейка, 1805 год. И посвящена эта картина библейскому персонажу Навуходоносору. Смирение – это акт подчинения и послушания. Несмиренный человек – это человек-бунтовщик, человек, который воюет с Богом, даже этого не понимая. Это опасное состояние, состояние скрытой гордости, когда человек не следует Божьему закону. Царь Навуходоносор жил как бог. Император Вавилонской империи, окруженный золотом и могуществом, он в конце концов осознанно отвергнул бога. Но бог привел его в состояние полного смирения. Итак, давайте вспомним контекст этой истории. В начале 4 главы Навуходоносор видит сон. Этот сон не на шутку его испугал. Возможно, Навуходоносор понял, что это вещий сон. Боги хотят ему что-то сказать. Благо, в его царстве находился человек, который обладал даром растолкования снов. Хотя я думаю, что Носор и Даниил на самом деле были близкими друзьями. Не знаю, но почему-то мне кажется именно так. Так вот, Даниил растолковывает этот страшный сон, рассказывает судьбу царя, и, пожалуй, на этом история об этом страшном сне заканчивается. Далее у нас есть важное примечание, и давайте его прочитаем. 26 стих. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил в доме царства, силу моего могущества и в славу моего величия?» По прошествии 12 месяцев. То есть Бог дал Навуходоносору время для покаяния. Но что сделал Навуходоносор? Воспринял славу своего царства как за свое достижение? Или воздал всю славу Богу? Скорее всего, он принял славу своего царства как за свое достижение. И мы знаем, чем все закончилось. Давайте теперь обратим наш взор на то, что же произошло дальше. Интересно, но четвертая глава – это единственная глава в таком большом объеме во всем священном писании, в котором языческий царь говорит от первого лица. «По окончании же дней тех, я на выход носор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне и благословил Всевышнего» восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное и которого царство в роды и роды. Сегодняшняя наша тема называется «Смирение на примерный или «Плод смирения» по окончании жидней тех. Что же сделал Новход по окончании жидней тех? И первое, он возвел глаза свои к нему. Очень простой вывод мы можем вынести из этой фразы. Бог обращает наше внимание на себя, а не на обстоятельства. В 31 стихе написано «Возвел глаза мои к небу». Наверное, это странно прозвучит, но страдание не является самоцелью. Даже уроки, которые мы извлекаем из них, не настолько ценны, как то, чтобы взглянуть на Бога. Бог хочет, чтобы мы фокусировались на Нем одном, думали только о Нем. Чисто по-человечески нам трудно смотреть наверх. Не только в физическом состоянии, но и в духовном. Мы всегда смотрим горизонтально, в то время, когда Бог хочет, чтобы мы смотрели вертикально. Ты страдаешь? Смотри не на свою боль, а на Бога. И здесь я хочу сделать важное заявление. Чем больше мы смотрим на страдания и на их боль, тем больше боли они нам приносят. Чем больше мы страдаем. Страдания хотят от нас жалости и внимания. Они как маленький капризный ребенок. Если он заметит внимание родителей, то тогда родителям приходится не сладко. 2 Коринфянам 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбутке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Знаете, мы иногда похожи на того слепого человека, на которого Иисус возложил руки. Он увидел людей, как деревья, но Христа не заметил. Но наша цель – смотреть наверх. Наша цель – жить небесным. И Бог хочет, чтобы мы фокусировались только на Нем. Следующее. Бог требует истинного уважения и почитания. Это то, что произошло с Навуходоносором. «Я Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего». Слово «благословил» означает с древнееврейского «преклонять колени» или благословлять. Знаете, иногда мы думаем, что благодарность к Богу – это просто слова. Но Бог заслуживает большего. Как мы можем почтить Бога? Как мы можем его возблагодарить? Преклонить колени – это глубокое уважение. Уважение – это почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. Однокоренные слова этого слова «уважение» – Важный, то есть имеющий большое особое значение, веский или тяжелый. Важить, то есть взвешивать, вага, большие весы для взвешивания тяжелых предметов. Это то слово, которое мы сегодня находим в украинском языке. Таким образом, уважение это в том числе и признание большого значения, большого веса того, кому это уважение испытывается. Кстати, здесь я советую посмотреть короткое видео на данном канале, почему многие христиане... Сегодня равнодушны. Ссылка, как обычно, будет в описании. Деяния Святых Апостолов, 12 глава, 23 стих, мы прочитаем в современном переводе. Но в тот же момент ангел Господа поразил Ирода, потому что он не почтил Бога, и Ирод, изъяденный червями, умер. В самом мнении своем ты поставил себя выше от Царя Небесного. Принесли тебе сосуды дома его, чтобы и ты, твои, соновники, и жены твои, и наложницы пили из них вино. Ты восхвалял богов своих, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат и разума не имеют. А бога, в руки которого дыхание твое и который путями твоими ведает, не почтил. В нашем переводе написано «не прославим». Бога нужно почитать, его нужно благословлять, нужно проявлять свое уважение. То есть почтение посредством времени, силами, финансами, молитвами и так далее. Получается, что те, кто не посещают молитвенное служение, а имели здоровье, они не почтили Бога. И это мы можем отнести во многих, во многих сферах нашей христианской жизни. Очень интересно отметить, что благословение и прославление возможно только при наличии разума. Сначала пришел разум к Новоходоносу, и только потом пришло благословение. Об этом также говорил Иероним. Если бы он не возвел глаз к небу, то не получил бы прежнего разума. И последнее. Бог требует прославления. Это плод смирения. В 31 стихе мы прочитали. «И благословило Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего». Слово «пресносущий» означает «всегда существующий», «вечный». Давайте прочитаем Псалом 150 с 1 стиха. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его» хвалить его по множеству величия его, хвалить его со звуком трубным, хвалить его на псалдуре и гуслях, хвалить его с тимпанами и ликами, хвалить его на струнах и органе, хвалить его на звучных кимбалах, хвалить его на кимбалах громогласных. Все душащее дохвалит Господа. Аллилуйя. Какая книга из Библии больше всего восхваляет Бога? И как мы уже догадались, это псалмы. Еврейское название псалма, или псалмов это мизмор, обозначает пение с музыкой во славу Божию. Знаете, музыка, она не имеет края. Бог нас создал по своему образу и подобию, и Он вложил в нас эту способность творить. Это относится не только к музыке, но и ко всему. Когда мы творим, мы указываем на Бога. И музыка – это то, что угодно Богу. Я уже не раз приводил статут Озера, но хочу ее перевести еще один раз. Если поклонение в церкви тебе скучно, ты еще не готов к небесам. Марка 14 глава, 26 стих. «И воспев, пошли на гору Леонскую. Около полуночи Павел и Сил, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господом». По окончании же дней тех, Иоанново Худоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне и благословил Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущего которого владычество, владычество вечное, и которого царство вроды и роды. Я убежден в том, что на небе мы встретим Навуходу Тот опыт, который получил этот царь, он несравним со многими свидетельствами, которые мы имеем сегодня. Пройти 7 лет скорби, пройти 7 лет позора, лишения рассудка, и в конце концов обрести разум и прийти к Богу, и признать, что только Бог есть Бог богов и царь царей, это то, что останется навеки в сердце на выход носа. Я думаю, что должно остаться также и в наших сердцах. Потому что Бог — это Бог, который властвует над всем. Бог требует, чтобы мы смотрели и искали только Его. Бог требует хвалы, Бог требует почитания и уважения. И пусть за все Ему будет слава и хвала вовеки. Аминь.